Здоровки, мужики и их тёлочки. Вы по любасу соскучились по этому голосу? С вами Санька Джагернаут. Поехали. Так, удалим порнуху, ну в смысле рефераты. Вы, наверное, спросите. Джага, какого хуя так долго не было тутора? Мужики, я так напиздячился на новый год. Что вот только к Марту протрезвел. Вот сука, завтра надо свою соску поздравлять. Не реви. Не реви. Это ты ревешь или я реву? Я реву. А я не реву. Не реви. Не реви. Не, льви. не льви. Вот так и не реви. Спокойствие, только спокойствие. Надо не паниковать. Может, как в прошлом году ей, флаг подарить? Бля, чё делать? Я тоже ничего не приготовил, сука, лишь бы не попасться ей. А, бля, только не это. Такс, а маме подарю дневник за 6 класс. Там у меня одни пятерки, ей понравится. Так о чём это я? Всем танкотёлкам и фанаткам я дарю этот тутер. Тебя так Тебя богу, мальчик, и позырка им, что там в группе творится. Последний месяц вы в конец прихуели. Мало просмотров, так еще и в группе лойсов мало ставите. Только и можете, что в личные сообщения писать. Мне конечно приятно это все, но чаще всего вы ведете себя, как школьники. Давайте, ебать, пора взрослеть. Я седым буду ходить, скоро уже 19 стукнет. Пить будешь? Нет. Точно? Вообще ничего не будешь пить. Кроме пива. <клёх> ну нахуй. Ну пап, чё ты как не мужик? Пошел ты нахер! Я же только один раз, ухим домой пришел. Да блять, опять Ягуар Бухат. Я трезвый, мне больше неудачных специй. Такс, надо по заценить, что там в инстаграм выложили. Опа, на новый батл вышел. Стоп, я же знаю этого чувака. Он у меня в модераторах сидит еще. Я завожу свои ташки пальцем и то, что хочу сказать прямо. Вы только посмотрите два одинаковых лица. Только у мелкого штани и крутые за 40 гривень. Твою мать, за 40 гривен штаны, блядь... Надо делал DimaTorzok Надо пока чуть в танке. Научу как отмечать 8 марта в танкеске. Пока грузит мой макбук от фирмы DNS, Рубанём одну катку в Майнкрафт. Ребята, вы играете в Майнкрафт? Раны или Майнкрафт? Майнкрафт! Класс! <смех> ну на самом деле, это не хуйня квадратная. Ну, по крайней мере, сюда донатить на прокачки не надо. Вообще я люблю купе, но 6 лучше BMW. мне так комфортно